Чем шире ты открываешь объятия, тем легче тебя распять Не бойся, девочка, черных кошек Опуйся сладких речей притворных Какой бы ты ни была хорошей В тебе отыщут изъянов тонны какой бы ты ни была хрустальной, К тебе с каленым придут железом, Не бойся, девочка темных армий, А бойся тех, кто под кожу лезет, Какой бы ты ни была открытой, Прикроют двери и хлопнут грубо, Не бойся, детка, глубоких рыдвей, А бойся тех, кто копать их любит, Перелопатит грязище груду, Чтобы хоть каплю запачкать звезды, Ты знаешь, детка, ведь Бог в Иуду, как в прочих верил, и ты не бойся. Тебе подрезают крылья, когда ты умеешь летать. Тебя обливают грязью, чтоб только не мог сверкать. Чем ниже твои поклоны, тем легче тебя казнить. А чем горячее кровь, приятнее ее пить. Чем больше ты любишь людей, тем больше Одинок. Чем меньше твоя ошибка, тем более суд жесток. Чем выше успел подняться, тем слаще тебя сбивать. И жизнь не бывает сказкой, и смерть не умеет ждать. Будьте уверены, в кругу ваших знакомых обязательно найдется человек, у которого всегда при себе гвозди для вашего распятия.